Друзья, всем привет! Давно у нас не было обзоров на паракорд, вот, поэтому сегодня у меня наконец-то дошли руки до паракорда. Мне прислала компания про паракорд несколько своих образцов на, так сказать, на тест, на обзор. Но ну, они даже не просили делать какой-то видеообзор, они просто им интересно мое мнение. И прислали мне несколько моточков своего паракорда. По ссылке... Три цвета мини-корда. Один паракорд 750 и все остальное паракорд 550. Итак, собственно, вот все, что прислали. Смотрите, такой вот мини-корд. Что-то еще видел. Вот еще мини-корд такого классного неонового цвета мини-корд. Так, по мини-корду вроде бы все В мини-корде у нас три капроновых нити внутри. Соответственно, в Но ну, достаточно толстый. Вот, и... Если сравнить его, например, с Гвардианом, с компанией Гвардиан Паракорд, то он потолще. Вот, например, черный от Гвардиана и оранжевый от Прокорда. В Гвардиане у нас, сейчас посмотрим, тоже три капроновых ниточки. Вот. И здесь три капроновых ниточки. Но здесь Прокордовские нити капроновые, они помощнее, потолще, чем в Гвардиане. Вот. Плюс они вот... Я на них сейчас смотрю. Они еще и разные по диаметру. Так. Сейчас покажу вам поближе. Если видно. Две из них вот эти вот толстые. И вот эта немножечко тоньше. Я не знаю, для чего они так делают, но Факт остается фактом, и, соответственно, поэтому сам мини корд толстый, вот красный и зеленый такой же толщины. Я не особый фанат мини-корда, поэтому как бы говорить о том, то, что Насколько он хорош, ну, я, я, я, я не могу ничего сказать. Гвардион мне нравится больше, потому что он потоньше и более изящный, что ли. Вот. А если кто-то работает с мини-кордом, если вы берете про прокордовский, получается, мини-корд, то вам уже надо будет адаптировать свои плетения под эту толщину. Корд 550. Такой вот красно-зелено-черной расцветочки. В принципе, сама расцветка мне нравится. Ну, это, это, это прикольная штука. Сфокусируемся, давайте на ней. Так, смотрим, что внутри, опять же. По оплетке, сразу тоже скажу, по тактильным ощущениям. В принципе, он достаточно неплохой. Бывает хуже. Никаких заусенцев или чего-то такого кривенького в самой оплеточке я не наблюдаю. Он красивый, аккуратный, нормальный паракорд. А внутри у нас вот такие вот капроновые нити. Я бы сказал, неровные. Смотрите, так как будто бы тетя накрутила бигуди. Как-то вот они очень кривенько смотаны. Вот. И по количеству их раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8 Тоже, есть тут, например, одна ниточка э, Плотная и нормальная Вот эта вся Кривая вот. Следующая Так себе Вот это вообще какая-то Как будто ее ломали вот. И, собственно, не 7 нитей, как мы привыкли да, В стандартном паракорде, а 8 Может быть, и Не стоит заморачиваться 8 их там внутри или 7 вот. э, Главное, что Снаружи корт прикольный так, давайте попробуем его оплавить Посмотреть, как он плавится Ну, кстати, плавится нормально Он не горит Лучше, чем какой-либо Китай Так, едем дальше Дальше у нас что? Тот же самый корт, но уже вот в такой расцветке Давайте ну, попробуем его тоже открыть Вдруг там внутри что-то другое Тех же 8 нитей Собственно, но прикольная такая расцветка Такая есть рассветочка. Смотрим, что внутри. Опа. Все то же самое. Те же 8 кривых капроновых ниток. Вот классно будет, кстати, гармонично выглядеть вот с этими зелененькими. Это уже, если для плетения подбирать, ну, прикольно смотрится. Так, нафиг. Вот. Такая расцветка есть у нескольких производителей, и прокорд, я смотрю, сделали тоже. Очень даже, кстати, популярная. И вот она выглядит прикольно. Бывает паракорд намного хуже, этот очень даже ничего. Так, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Те же самые восемь кривых ниточек. Почему я так сильно заморачиваюсь на вот этих вот нитках? Вы скажете, кривые, они, косые, какая разница? Скажу так: паракорд используется в среде выживания. Да? Все эти браслеты, вся эта ЕДЦ-культура в первую очередь это все-таки выживательческие прибамбасы. Иначе мы могли бы делать браслеты ну, из чего угодно, из каких-нибудь веревок. Раз мы останавливаемся на паракорд, соответственно, нам нужна спецификация паракорда да его стандарты вот и если вы посмотрите на список применения паракорда то в 70 процентах этих пунктов по применению всегда идет тема что вы снимаете оплетку и достаете капроновые нити ловите на них рыбу зашиваете раны сушите что-то и прочее то есть эти нитки капроновые, они активно используются, и, соответственно, вот в этом паракорде я вижу то, что их не семь, как обычно у остальных производителей, а на один больше, вот. и они все кривые, один такой, другой, плотнее, третий вообще какой-то расхлябанный, а четвертый вот так вот, ну и, соответственно, Сказать о том, что смогу ли я таким кривым паракордом зашить рану или поймать рыбу, я не могу сказать, потому что надо пробовать. Ну и соответственно я бы, наверное, не стал рисковать, а взял бы паракорд какой-нибудь американский, чтобы быть в нем более уверенным. Здесь вот такая вот олива. О! И вот тут смотрите. Берем оливу. Она не такая плотная, как этот корт. Но нити ровные. Вот. Раз, два, три, четыре, восемь. Восемь нитей. И одна из них более толстая, нежели все остальные. Я не знаю, так задумал производитель или так получилось. Тут у нас... О, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Тут у нас двенадцать капроновых нитей внутри, и производитель сказал, что один паракорд будет не 550 маркировки, а 750 й ну, судя по количеству нити внутри, я так понимаю, что это он и есть. Давайте подведем небольшой итог. Паракорд мы посмотрели, внутри рассмотрели из чего он состоит. Посмотрели на оплетку, посмотрели на внутренние ниточки. По оплетке сразу скажу то, что выглядит он хорошо и плести, делать какие-то изделия из него можно только в путь как бы. По цене стоит он вроде точно так же, как и купить, например, Guardian Paracord или как купить американский паракорд на рынке. Если погуглить какой-нибудь OLX или там Facebook на предмет того, кто завозит американский паракорд в Украину, то, в принципе, вы можете купить нормального американца по той же самой цене. Соответственно, в этом вопросе я, например, ну, не буду пользоваться таким кордом, потому что, ну, ну, как, с одной стороны, поддержать украинского производителя вроде как бы круто, да, но с другой стороны, мне хочется пользоваться тем паракордом, в котором я уверен, в котором не эксперименты внутри засунуты под оплетку, а все-таки нормальные, качественные нить. Вот. И чтобы не быть голословным, Guardian, насколько мне известно, появился на рынке немножечко раньше, вот, и Guardian в своих первых роликах, когда они только стали появляться, я такие ролики про них снимал, то, что «Вау, это толстый, вау, это какой-то фу, блин, там Китай лучше», там еще что-то, то есть у меня есть такие ролики, но Guardian со временем, принимая во внимание наработки, отзывы, плитунов, таких как я, отзывы э, производителей, э, обмундирования, военного. Ну, короче, кучу, собирая всякие отзывы и э, учащаясь на своих ошибках, они добились такого э, результата, как бы то, что у них э, реально сейчас качественный, клевый прокорд, который я бы сравнивал, наверное, с Эльвудом американским. Вот, прокорд это тоже не... Какашечный паракорд бывает намного хуже, но здесь, ну, как мне кажется, есть над чем работать. все таки меня смущают вот эти вот кривые ниточки внутри. И чтобы было с чем сравнить, я хочу показать вам... Вот у меня есть катушечка Guardian Cord, с которым я работаю, в принципе, постоянно. Он... Ну, давайте посмотрим сразу на ниточки, которые внутри. Посмотрите, насколько они ровные миниатюрные, аккуратные, и их здесь всего 7 штук, и одна из нитей в цветах украинского флага, то, есть, то что подчеркивает украинского производителя. Ну вот такой паракорд для меня намного приятнее держать в руках. А на этом все наш обзор закончен. С вами был Любомир Борода. Спасибо вам большое за внимание. Вот, смотрите, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки и прочую там вот эту вот херь. До новых встреч!